Проверим для начала. Распределение остатков. При последнем запуске я сохранил переменную с остатками. Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Сколько мне нужны только графики, я могу оставить только plots. И среди графиков настроить гистограмму и убрать StemAndLeave. Истограмма не особенно изменилась по сравнению с предыдущими моделями. Самые высокие столбцы находятся в диапазоне от минус 2 примерно на глаз до плюс 2, даже меньше. Это хорошо. То есть большинство стандартизированных остатков незначимы. И график довольно симметричен, на мой взгляд. Хотя есть некоторые смещения в отрицательные значения. Теперь посмотрим гомоскедастичность. Сначала запустим вспомогательную регрессию. Linear. Остаток. Окошко зависимый. И все иксы, которые у меня в модели, должны попасть в Independence. У меня осталось 30 иксов, поэтому либо вручную их переношу, слева направо, либо снова обращаюсь к синтексу. Как написать синтекс, рассмотрю в отдельном видео. r квадрат во вспомогательной регрессии равен нулю, в том числе в генеральной совокупности он равен нулю, потому что не незначим. И все коэффициенты при иксах незначимы. Это хорошо, то есть линейная модель гомоскедостична. Посмотрим на монотонную гомоскедостичность. Для этого я Применяю коэффициент ранговой корреляции Спирмана, но SPSS не тянет сразу столько много переменных. Поэтому пришлось разбить на три блока: Analyze, Correlate, Avarate. Спирман вместо пирсона. Я уберу значимость и снова вручную выбираю, во-первых, конечно же, переменную с остатками. И далее все 30 иксов. И так далее. Это тоже у меня в синтаксе. Первый блок интересует только первый столбик, столбик с остатками на все остальные переменные. Большинство корреляций значимы. На что там большинство? Все корреляции в этом блоке значимы. Во втором блоке значимо большинство, но не все. Например, эффект взаимодействия 2012 года с количеством рецензий не значим. То есть... Этот X не влияет на остатки. Хороший X. Следующий X тоже не влияет на остатки. Он тоже незначим. Все остальные значимы, если ничего не пропустил. И последний блок. В нем тоже большинство X влияет на остатки. Это плохо. Это гетероскедастично. Снова 12-й год, перемноженный на номинации, не влияет в совокупность на остатки. И следующий, и следующий эти не влияют, Это снова влияет, то есть с точки зрения монотонной связи большинство x влияет на вариацию остатков, то есть вносят в модель достичность, и некоторые не влияют. И, наконец, криволинейная связь между x-ами и остатками, analyze linear model uni varied, зависимая переменная остатки. Далее вручную все 30 x должны вместиться в Fixed Factors и в Model войти в модель как главные эффекты по очереди. Это тоже я сделал в синтаксе, причем список долго выполняет эту команду, примерно час. К этому надо быть готовым, не переживать, не паниковать. Если он пишет здесь running, значит, рано или поздно он выполнит поставленную задачу. Результат следующий. Все иксы криволинейно влияют на вариацию остатков. То есть криволинейная модель гетероскедастична полностью. Подводя промежуточный итог, модель не стала сильно хуже по сравнению с тем, как выглядела модель без эффектов взаимодействия. Модель, в которой были всего 4 икса. Год выпуска как одна переменная, рейтинг, количество рецензий, количество номинаций. Это этом R-квадрат у модели с эффектами взаимодействия выше, примерно на 6% пунктов. Это немало. Было 62, стало 68. Перейдем к интерпретации модели. Регрессионное уравнение длинное, кажется, что его трудно интерпретировать. На самом деле нет. Хоть оно и занимается в две страницы, но интерпретация не сильно труднее, чем для предыдущих моделей. Я сгруппировал эффекты взаимодействия по континуальному иксу. Здесь идет блок с рейтингом, здесь идет блок с количеством лицензий, и здесь идет блок с количеством номинаций. Но начинаем мы, как обычно, с константы. Константа характеризует референтную группу. Какие фильмы входят в референтную группу? Во-первых, следует рассмотреть эффективные переменные, потому что эффективные переменные предполагают базовый год. В нашем случае 2007 год базовый, но и все остальные годы, которые оказались не присоединились к базовому 2007 году. Они значимыми оказались все годы, кроме 2009 и 2010. То есть, во-первых, в референтной группе находятся фильмы всех годов выпуска, кроме 2009 и 2010, у которых при этом рейтинг минимальный, это скоро 1 равно нулю, следовательно, рейтинг исходный равен единице. Количество рецензий минимальное, то есть равно нулю. И количество номинаций минимальное, то есть равно нулю. Такие фильмы попали в референтную группу и характеризуются константы. Константа значимая, но отрицательная. При этом y не может принимать в нашем примере отрицательные значения. Поэтому принудительно зануляем константу и считаем, что фильмы из референтной группы имеют 0 пользовательских оценок. Допустим, я хочу рассмотреть фильмы, Восьмого года выпуска с рейтингом 11, с нулем рецензий и нулем номинаций. 2008 год сам по себе не значим, то есть относится к референтной группе. Значит, этот блок для него не актуален. Здесь мы тоже не видим 2008 года, потому что эффект взаимодействия 2008 года, умноженного на... Метаскор-1 был незначен. или участвовал в мультикринярной паре. 2008 год есть здесь, но, как я сказал, меня интересует фильм с нулевым количеством лицензий, поэтому здесь 0 умножается и все слагаемое зануляется. И количество номинаций, как я сказал, равно 0, поэтому и здесь 0 умножить на 2008 год, который равен 1, и на коэффициент равно 0. Получается, что и фильмы, выпущенные в 2008 году с рейтингом 11, нулем номинаций и нулем рецензий, тоже имеют 0 пользовательских оценок. Допустим, теперь меня интересуют фильмы, вышедшие в 2010 году с рейтингом 50, количеством рецензий 100 и нулем номинаций. Тогда меня интересуют. Константа, фиктивные перемены, относящиеся к 2010 году. В блоке Metascore нет Эффекта взаимодействия, относящегося к 2010 году. В блоке нам 3 есть. И в блоке Nominations есть. Чтобы было удобнее интерпретировать, вернемся в Excel-файл. Пометил желтым те иксы, которые активны при сформулированных условиях. Год 2010, рейтинг реальный исходный 50, количество рецензий 100, количество номинаций 0. После сдвига и дихотомизации получается, что 2010 год имеет значение 1, потому что все эффективные переменные могут иметь значение либо 0, либо 1. Метаскор, сдвинутый в ноль, имеет значение 49. Количество рецензий и количество номинаций неизменны. Подставим в уравнение. константа. Коэффициент для года. Минус 1916 умножить на 1. В блоке метаскор нет эффекта взаимодействия для 2010 -го года. Поэтому... 49 умножается на 0. Количество рецензий 100 умножается на коэффициент соответствующего эффекта взаимодействия. 414. И 0 номинации умножается на коэффициент соответствующего эффекта взаимодействия. 1978. Суммирую все слагаемые. Получаю 36 183. В исходной модели, где было 4 икса, включая год как одну переменную, было число 35 342. Разница небольшая, но есть. Какому числу оценок пользователей на сайте MDB следует доверять? Я думаю, что полученному в нынешней модели потому что у нее выше R квадрат. А технические критерии качества, не сказать, чтобы хуже. Подводя общий итог линейной регрессии с эффектами взаимодействия, мы увидели, что эффекты взаимодействия позволяют в рамках одной регрессионной модели посмотреть, как некоторая переменная, в нашем случае год выпуска, влияет или, другими словами, модерирует, Связь между остальными х и у, в нашем случае связь между рейтингом, количеством рецензий, количеством номинаций с у, то есть количеством пользовательских оценок. Такой дифференцированный подход позволил получить более высокую объяснительную способность модели, выраженную в более высоком r квадрат. Стоили ли эти дополнительные 6% пунктов, которые, на которые вырос R-квадрат в модели с эффектами взаимодействия по сравнению с R-квадратом в исходной модели, это на ваше усмотрение. Более того, есть возможность заранее оценить, насколько примерно вырастет R-квадрат в модели с эффектами взаимодействия по сравнению с исходной моделью. Исходной моделью, в которой иксы сами по себе. Ситуация, когда иксы сами по себе, называется модель с главными эффектами. Так есть возможность заранее посмотреть, есть ли смысл переходить от модели с главными эффектами к модели с эффектами взаимодействия. Но это... Дополнительная компетенция. Я рассмотрю ее тоже в отдельном видео.